План мирного урегулирования до России и Украины ловкий ход Илон Маской. Сотру любые ваши ожидания в прах. Я вот думаю, может не надо эти новости читать. Рабочие места йог, компания Йог, будет брешь, дыра. Россия, страна богатых возможностей, но страна бедная. Я в огне. Ум поглотил мой разум. Я в огне. Привет. Сегодня снова только о самом важном. Очень много новостей. И в конце этого выпуска будет от меня специальная новость. Если вы ее не услышите, жизнь пройдет зря. Поехали. Совет Федерации единогласно одобрил договор о присоединении четырех новых областей к России. Теперь ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области должны добавить в Конституцию России. КНДР стала первой страной, которая признала итоги этих референдумов. А вот страны коллективного запада пока молчат. Но аналитики единодушны во мнении, что можно дождаться от стран коллективного запада? Скорее всего, сообщений о новых пакетах санкций, к сожалению. правительство разрабатывает комплекс мер для поддержки бизнесменов при мобилизации. Среди инициатив заморозка выплат по аренде и упрощенная передача дел призванного предпринимателя. Нормально. Но ну, действительно, смотрите, есть бизнес, рабочие места, да, все работает. И вот призывает предпринимателя, например, учредителя компании. Вот он уезжает. Рабочие места йог, компания йог, сервисы, продукты, услуги, все пропадает, да, в результате в экономике будет брешь, дыра, налогов не будет, рабочих мест не будет и так далее. И я думаю, что сейчас стало слишком много таких случаев, и вот пошли соответствующие инициативы. Да? И инициативы такие, что дать отсрочку, например, две недели, чтобы предприниматель успел, а что он успеет за две недели? Передать дела нанять заместителей и так далее. А Минобороны дано поручение предусмотреть возможность сохранения статуса собственника бизнеса для мобилизованных, то есть его призвали, он где-то там на сборах, да, или в учебке, да, а он такой по телефончику, ну, короче, там серьезно купить, там, туда-сюда продавать. В общем, дайте, больше здесь вопросов, чем ответов. Подходы должны быть следующие. Собственникам компании и ключевым руководителем и ключевым специалистам должна быть представлена отсрочка то есть нельзя изымать ключевых людей из компании, иначе компании просто тупо встанут. Ну, либо тогда надо признавать тот факт, что, ну, пофиг, да, ну, встанут, ну, и хрен с ним. Если нам нужно поддерживать экономику, и чтобы она не обваливалась совсем, но ну, необходимо находить решение. Это раз. Второе, если мы будем изымать из компании, в которой, например, 15 человек работают, половину людей на частичную мобилизацию, ну, компания точно встанет. Я вам говорю, как человек, который 30 лет бизнесом занимается. Поэтому для малых компаний нужно предусматривать какую-то норму, что изъятие или мобилизация не более чем. Сегодня, как сооснователь бизнес-сообщества Эквиум, мы отправили на имя Мишустина прошение и написали, в частности, считаем целесообразным предоставить отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации, независимо от отраслевой принадлежности и формы собственности, физическим лицам-учредителям а также участников коммерческих организаций с долей не менее 5 процентов. Руководителем, генеральным директорам, главным бухгалтером, индивидуальным предпринимателем, главам крестьянских фермерских хозяйств при условии, что компания осуществляет деятельность более шести месяцев. Ну и так далее. Я не буду зачитывать все, но, действительно, мы сделали свои предложения от имени бизнес-сообщества Equium, которые, на наш взгляд, обеспечат устойчивость российской экономики. Я хотел бы, чтобы мы серьезно отнеслись к этому вопросу. Основатель компании Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта в Украине. В общем, Маск написал это предложение, в котором, в частности, говорил, что надо признать Крым российским, обеспечить Крым водой и так далее, новые выборы, значит, при поддержке ООН провести на новых территориях, и если население, значит, выскажется, что все-таки Россия, оставить в России и на этом закончить военные действия и так далее. И тут же получил гигантский хейт. Ну все, там все стали писать, ты что дел? Он тут же выпустил еще твит, что типа, ладно, ладно, надо спросить и у крымчан тоже, как они считают. И вот СМИ тут же написали, что на фоне вот этих всех скандалов обвалились акции Тесла на 10%. На самом деле я вам хочу сказать, что происходит. Акции обвалились до того, как он сделал эти твиты. И это опять ловкий ход Илон Маска, который на фоне негативных новостей по корпорациям снижение продаж автомобилей тесла и так далее и в преддверии того что акции вот рухают да он решил отвести внимание людей всей мировой общественности на какие-то резонансные новости вот и все ну то есть я не сомневаюсь в таланте пиарщика илон маска и в данном случае конечно же маск вызвал самую резонансную тему которая есть сейчас в мире более того представляете предложил план мирного урегулирования до да, россии украины значит в авторстве илон маска ну понятно что эту новость тут же перепечатали все мировые средства массовой информации и внимание было приковано сюда, а не на падение акций. А у кого были в кошельке акции Tesla, тот может сейчас подсчитывать убытки. Но так как все ваше внимание сейчас занято планом мирного урегулирования Илона Маска, то вам не особо больно, что у вас там с потерей денег происходит. Вот на этой и расчет. На этот твит Илон Маска, тут же отреагировали в Госдуме и предложили Маску стать новым президентом США. Видимо, план очень понравился мирному урегулирования, да. Так вот, с таким предложением выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, Маск является достойным кандидатом на пост американского лидера. И, в частности, он заявил, смотрите, Такие, как Маск, должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана-убийцу. Вот так вот. А Джо Байден тем временем заявил о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. Вот так. Понятно? Видимо, Байден Шеремета не услышал. В 2024 году состоятся выборы очередного президента США. Байден уже заявил, что будет участвовать. Трамп недавно сказал, что он будет участвовать опять а Шеремет выдвинул, значит, Илон Маска. Поэтому, я думаю, вот на этой троице мы и остановимся, но что меня расстраивает категорически, почему не женщина является президентом США? И вообще, когда женщины в управлении страной и обществом все идет как-то более созидательно, тепла, что ли, больше, нежности, да? Поэтому вот Валентин Матвиенко, например, в Совете Федерации, ну это же прекрасно, надо больше женщин, чтобы было в управлении страной и России, и в администрации президента России, да, и в Америке, Пожалуйста, ребят, обратите на это внимание, не шпалы укладывать женщины должны, понимаете, коров доить и так далее, да, а страной руководить. Чем больше женщин, тем больше мира, созидания, содружества, потому что мужики вот как начнут конкурировать, все, разрушают друг друга до да победного, победитель забирает все, а тот, кого победили, он потом восстанавливается и идет с войной на этого, вот и все, вот что. И поэтому 6 октября я проведу специальный вебинар, как управлять бизнесом по-женски. Это большой мой секрет, который я вам расскажу. В управлении компании Технониколь, почему компания Технониколь реально успешна, так вот в управлении компании Технониколь очень много женщин. Женская энергия, вплетенная в мужскую энергию, дает феноменальный результат, поэтому я приглашаю и женщин, и мужчин на этот вебинар, где я поделюсь вместе с Еленой Морозовой, да, поделюсь секретами, как вплетая женскую энергию, соплетая женскую и мужскую энергию, добиваться феноменальных результатов в любом деле. Проходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь на бесплатный вебинар, места есть. Венгерская... А, понятно. ты. Я вот думаю, может не надо эти новости читать. Венгерская энергокомпания договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ. На три года. Так как растущие цены на него угрожают экономике страны. Я сейчас пойду срочно со своими сотрудниками, договорюсь о расстройке за, по выплате зарплаты на три года, потому что растущие зарплата угрожает экономике моей компании. Что происходит вообще, я не понимаю. А, а в чем смысл тогда вот этих рыночных цен? Значит, Цена есть, да, задолженность есть, но мы ее будем выплачивать потом, до второго пришествия. В чем тогда смысл? Я, вообще мир не просто сошел с ума, он а государственная компания Турции Ботас попросила власти России отсрочить часть платежей за газ до 2024 -го года. Че происходит вообще? А биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов опустились ниже 1650. Вообще непонятно. Мир, поэтому наслаждайтесь, покачиваясь на волнах. Куда эта волна нас принесет? А мы удивимся. Принесла туда, мы скажем, вот, отлично. Б**". Главное, чтобы у нас не было никаких ожиданий. Я сейчас сотру любые ваши ожидания в прах, и тогда что бы ни случилось, вы просто скажете, о, хорошо, волшебно, и так далее. У меня нет никаких ожиданий. Что я жду? Я не жду, ни плохого, ни хорошего, я вообще ничего не жду, я не ждун, ждут ждуны, а я просто живу. Глава МВД Казахстана Марат Ахмеджанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехало 200 тысяч россиян, а выехало 147 тысяч россиян. Приезжающий уезжает, сказал он, все на миграционном контроле. Также, по словам министра, сейчас очень мало россиян, которые оформляют вид на жительство в Казахстане, да? Насколько я помню, только 68 человек подали заявление на получение гражданства. Не 68 тысяч, а 68. То есть, по словам министра, значит, практически никто не остается в Казахстане, все либо транзитом или так далее. Я не знаю, насколько вот воспринимать эту информацию, потому что противоречивые данные, честно говоря, да. И вот ряд экспертов заявляют, что население России сократится аж на миллион человек к концу года. В частности, так заявляет Институт демографии высшей школы экономики. Вот. Они просто бьют на бат, говоря, что это миллион человек не только экономически активных, да, это и потребители, да, это и работники, и ключевые специалисты и так далее, и они вообще, говорят, гонят волну, что ох-ох-ох, что же будет, что же будет. Мое мнение по этому вопросу простое. Всегда, когда людей уменьшается, но ну, это означает, товаров будет покупаться меньше, ну, как бы найти подходящего специалиста менее реально или платить за подходящего специалиста дороже надо, потому что дефицит. Ну, то есть, тут может быть хорошего? Конечно, это все не очень хорошо. Давление очень большое. Поэтому я люблю, когда прибывает население в страну, вот, а когда убывает, мне всегда тревожно. Ну, вот, напишите, как вам. Да, заодно обменяемся мнениями. Спрос на военную экипировку в России вырос на сотни процентов. Мобилизованным родственники, друзья, ну, там коллеги и так далее, дают деньги, чтобы те скупили какое-то там снаряжение, да, и отправились не просто там гол как сокол, да, а с какими-то там, не знаю, спальниками, там, термобулье, там, фонарики, термосы и так далее. И федеральная антимонопольная служба уже даже расследование да, возбуждает, потому что комплект для снаряжения, но ну, нобелизацию раньше стоил 50 тысяч рублей, а сейчас 120, то есть цены взметнулись то ли на волне вот такого дикого спроса, то ли на волне вот этих спекуляций и так далее. Ну, в общем, факт остается фактов. Например, в Волгограде сообщается, что люди обходят все магазины, а в магазинах уже ничего нет, цены растут и так далее. Напишите в вашем городе, наблюдается ли дефицит вот всяких вот этих вот амуниций, там, спальники, термухи, там, фонарики и так далее, потому что Наверняка это все неравномерно по городам, но, тем не менее, вот этот вот ажиотаж идет. Также в пять раз вырос спрос на товары для оказания первой медицинской помощи. В аптеках разбирает изделия для остановки крови, йод, автомобильной аптечки и даже средства женской гигиены. Помните, когда была пандемия, маски продавали там по 100 рублей, по 200, хотя им красная цена, там, я знаю, 7 рублей или 3 рубля и так далее. То есть спрос огромный, да, и спекулянты тут же там извинтили цены более чем в 10 раз. Вот Поэтому сейчас то же самое происходит, поэтому у меня личная просьба ко всем предпринимателям, бизнесменам, и кто там эти цены ставит, не завышайте цены. Вот. И у меня также просьба для предпринимателей, бизнесменов, да, промышленников, да, чьи работники, сотрудники сейчас призваны по мобилизации, просто оказывайте материальную помощь для ну, вот, закупки этой экипировки. Надо помогать сейчас друг другу и снижать вот этот вот э, рост цен, ну или, если уж такие цены, так находить деньги, чтобы снабдить всем необходимым ребят, которые там едут куда-то в эти тренировочные лагеря и так далее. Центральный банк разъяснил, как будут устанавливаться официальные курсы валюты в случае прекращения биржевых торгов долларами, и евро из-за санкций. В общем, механика достаточно проста. Будут браться конкретные практические сделки из отчетностей банков, раз. Далее будут браться сведения вне биржевых площадок, если таковые будут иметься, да, ну и дальше будет путем усреднения, да, выявляться так называемый вот курс, который будет официальным на этот день. По-моему, гениально, да? Как? В среднем по бане. Если мы не хотим думать, то что мы делаем? Да, там в среднем по бане и так далее, но в данном случае этот подход более чем уместен, ведь если нет нигде никаких данных, какой курс может быть, надо взять курсы с тех мест, где реальный обмен валюты происходит, да, и усреднить его и назначить. По-моему, гениально, волшебно. Кто тоже согласен, что это гениально, пишите мне в комментарии. А тем временем Мин развития ожидает ослабление, наконец-то, желанное ослабление российской валюты к доллару до 66 рублей в декабре. Почему желанное ослабление? Да, слушайте, мы уже давно закупили доллар в надежде, что он будет расти, а он все никак вот не растет, да. Друзья мои, если вы тоже закупились доллар и ждете, то я вам так скажу, моя рекомендация. Избавьтесь от валют недружественных стран, потому что это одна Марокко, Смотреть на эти курсы, которые сейчас подвержены туда-сюда такой волатильности и колебаниям, это ведь одно расстройство. Друзья мои, вот кто не занимается этой валютной спекуляцией, вы просто счастливчики. Те люди, которые занимаются, они сейчас на таблетках, они бухают, они там что-то курят, им необходимо обезболиваться как-то, отвлекаться от того, чтобы не умереть. А мы с вами свободны от этой вот токсической язвы, от этого ядовитого Вообще говоря, если у тебя нет денег, то легко жить, а когда есть деньги вечно, кто-то хочет у тебя украсть и так далее, надо думать, куда их инвестировать и так далее. Я вам так скажу, по себе знаю, когда денег не очень хорошо живется. Спрос на наличные рубли среди россиян резко вырос в день подписания договоров о присоединении новых территорий. По данным Центрального банка, объем наличности в обращении 30 сентября подскочил аж два раза до рекорда с марта и составил 144 миллиарда рублей. Представляете? На руках 144 миллиарда рублей, да? Это сколько? Это просто да, и вот кажется, да, что 144 миллиарда да, — это много. Давайте разделим, например, на 140 миллионов людей в России и получится по тысяче рублей. Это такой закон, цифры, да, вот когда оно суммарно вроде выглядит много, когда разделишь на каждого человека, то вообще ничего. Поэтому обычно про Россию говорят, вот Россия такая богатая страна, вот здесь столько вот всего, а когда разделишь на каждого человека, получается, что ВВП-то всего там чуть больше 10 тысяч долларов на человека. Это вообще ни о чем. За 10 тысяч долларов на человека по ВВП мы ничего сделать практически не можем, ни медицину, ни дороги и так далее. Ну, вы сами это чувствуете на себе. Поэтому, когда говорят, что Россия богатая страна, Россия страна богатых возможностей. Но страна бедная. Понятно? Если возможности регулярно будешь бедным. Так вот, Россия это страна людей, которые никак пока не научатся конвертировать богатые возможности в богатые результаты. То есть нам предстоит именно этим заниматься. Если ты хочешь это сделать, проходи на курс «Предприми себя» и предприми уже себя, чтобы ты лично уже смог, в то время как другие не могут, а ты сможешь Курс «Предприми себя» с Игорем Рыбаковым. Поехали. Как я и обещал, самая важная новость этого выпуска. Я вообще в каждом выпуске буду теперь говорить, какая новость самая важная. Вот для меня лично, да, вот это самая важная новость для меня. Итак, в Москве прошел слет сила сообществ. Собралось тысяча людей со всей России, которые считают, что не ждать, ждать, надо настроиться на благоприятное да, и из того, что есть, да, из говна и палок создавать это благоприятное. И мы решили создавать это благоприятное путем объединения сообществами. Мы знаем с вами, что человек индивидуально, ну, то есть в одиночку, никогда не бывает успешным. Успешными люди бывают только в сообществе. А представляете, когда объединяются восемь сообществ, тогда успех кумулятивный и успех глобальный, мы и называем это силой сообществ. Поэтому, если ты, так же, как мы, хочешь пребывать в силе, ощущать на себе силу сообществ, качество жизни, такую присоединенность к себе, присоединенность к миру, вообще ощущение безопасности и защищенности тебе в силу сообществ, присоединяйся к нам. Здесь, под этим видео будет ссылка. И помните, я вам говорил, не надо ждать, не хорошего, не плохого, надо проектировать, нужно предвкушать. И вот чтобы вы вместе со мной предвкушали свою жизнь, ту, которая нам будет нравиться, я покажу вам сейчас один ролик. Когда вы его посмотрите, напишите мне в комментарии, хотите ли вы вместе со мной строить такое будущее. Ролик будет после моей традиционной фразы, давайте вместе размножать хорошее, пусть плохому места просто не останется. Поехали. Эта история началась в 2050 году. Что это были за годы? Мы жили в мире согласия с планетой. К нам приезжали учиться лучшие из лучших. Люди почти не болели. А даже если болели, то тут же выздоравливали. Один вопрос меня мучил. 95% населения моложе 35 лет. В стране почему-то почти не было стариков. Или совершенно взрослых людей, как мы тогда их называли. Еще один вопрос, который не давал покоя. Откуда в стране взялась философия Х-10? И почему такое молодое учение стало нашим образом жизни? Эти попытки понять вскоре привели меня в далекое и ужасное прошлое. Я прожил там с 2020 по 2024 год. Несколько раз едва не погиб, пережил страшную болезнь, увидел чудовищные войны и жестокость. Люди там жили совсем не так, как привык я. Их не интересовало познание, не интересовало развитие мозга и личности. Они не умножали, а делили и отбирали. И тогда я понял, почему большинство взрослых людей не пережили это время. Но кто же те немногие, что сумели? Как им это удалось? Мне еще предстоит в этом разобраться. Но для этого нужно вернуться назад. Из ада.